В кинотеатре «Мир» стартовала премьера третьего цикла познавательных передач для глухих и слабослышащих детей «Давай дружить». Этот проект начался в конце 2008 года. Именно тогда группа казанских энтузиастов решила адаптировать для, для глухих детей знаменитые советские мультфильмы. Идея нашла поддержку, и менее чем через год в одном из районов Татарстана для детишек с нарушением слуха состоялась премьера. Сейчас проект набирает обороты. За два года выпущено более 40 образовательных программ. На примере нового сезона побывала Ольга Гагаладзе. Давай дружить! Эти познавательные передачи на жестовом языке для глухих и слабослышащих детей давно полюбили все, кто так в них нуждается. Авторы и создатели проекта ⁇ некоммерческая организация, приоткрывающая для глухонемых дверь к знаниям исключительно на выигранные гранты. В понятной и интересной форме ребятам рассказывают об изобретениях и открытиях из разных областей. Это и силы притяжения, и законы Архимеды, и подводная лодка, и открытие азбуки Морза. В кинотеатре Мир состоялась премьера третьего цикла передач. Он посвящен Татарстану, истории Казани, Булгары и нескольких городов республики. Улица была переименована в честь революционера Баумана, который родился в Казани. Уникальность программы в том, что сурдопереводчик в кадре словно гид проводит экскурсию, при этом общаясь с детьми на языке жестов. Это помогает школьникам лучше усвоить суть повествования. И когда ты понимаешь, что это детям интересно, когда они слушают тебя с большим вниманием, и когда вот видишь этот огонек задорный у них в глазах, то, что им интересно, то, что им любопытно, и они воспринимают всю эту новую информацию, ты понимаешь, что ты работаешь просто ну, не зря. Еще одна отличительная особенность в проекте принимают участие сами дети. Алиса Доронина сразу откликнулась на предложение сняться в передаче. Язык жестов она выучила дома. У обоих ее родителей проблемы со слухом, поэтому она понимает всю важность таких проектов. Дети с поврежденным слухом им трудно узнавать мир. Они ну практически не знают все слова, там всякие названия каких-то предметов. Вот И я буду рада, если они станут ну более умными, как все остальные люди. В пятницу была вместе с ребятами в музее, и вот увидела о нем рассказка. Мультфильмы – еще один прекрасный способ развивать словарный запас жестов. Знакомую нам с Колыбели сказку о царе Салтане теперь могут посмотреть и слабослышащие дети. Переложить стихи Пушкина на язык жестов было крайне сложно. На это ушло в три раза больше времени, чем при работе с обычными мультиками. Помощники становится больше, и недавно звонили с Баку, и говорили, вот, то есть мы списались, им очень нравится, мы хотим сделать то же самое. Расскажите как, расскажите о технологии, мы с удовольствием делимся. Мы хотим, чтобы этот проект развивался, и он развивался чтобы он сам, с энтузиазмом людей, которые будут двигать его. Ты волна моя, волна. Турдоперевод в мультфильмах тоже необычный. Теперь в окошечке, где находится переводчик, появляется лицо персонажа, который в данный момент разговаривает. Поэтому дети могут не просто уловить общий смысл диалога, но еще и понять, кто какую реплику произносит. А вот такие диски получат в подарок на Новый год директора почти 300 коррекционных школ России и СНГ. На них записаны все 24 отснятые на данный момент познавательные передачи. Поэтому в зимние каникулы слабослышащие дети смогут узнать много нового и интересного. Ольга Гагаладзе, Андрес Интуальцев, Столица.